Роскосмос испытает системы безопасности и приземления корабля «Орел». В российском космическом ведомстве рассказали о схеме тестов систем спасения и приземления корабля «Орел». Во время испытаний его возвращаемый аппарат четыре раза сбросит с вертолета. Порядок испытаний системы безопасности «Орла» на Восточном окончательно утвердили. Об этом со ссылкой на гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщил ТАСС. Испытания начнут в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения, включая процедуру отстрела, увода и посадки. Затем проведут тесты системы спасения Орла при его выведении на носителя. Также, по словам Дмитрия Рогозина, возвращаемый аппарат четыре раза сбросит с вертолета, что станет частью испытаний системы приземления. Орел разрабатывает РКК энергии имени П. Королева. Он призван доставлять грузы и людей за пределы околоземной орбиты. Численность экипажа составляет до 6 человек, масса полезного груза — до 500 килограммов. В режиме автономного полета «Орел» может находиться до 30 суток. Первый запуск без космонавтов на борту запланировали на 15 декабря следующего года с Восточного. Испытания проведут без стыковки с МКС, в 2024 году корабль выполнит второй полет в беспилотном режиме. Тогда должны провести стыковку со станцией. Наконец, на 2025 запланирован первый пилотируемый запуск «Орла». На основе этого корабля хотят создать облегченную версию «Орленок». Он унаследует от базового варианта до 90% деталей. Снижение массы на 5 тонн достигнут за счет уменьшения численности экипажа до двух космонавтов и экономии на системах жизнеобеспечения. Главной задачей корабля будет полет к Луне. Выводить «Орленка» на орбиту хотят при помощи ракеты-носителя «Ангара» А5П. Разработку «Орла» ведут на фоне слухов о возможном выходе России из программы МКС и создании национальной орбитальной станции. Если ничего не изменится, Москва может начать выходить из программы с середины десятилетия. Национальная станция будет не столько аналогом МКС, сколько более современной версией советского мира. Ранее стало известно, что ее масса составит примерно 60 тонн. Другой статусный проект Москвы — лунная станция. Ее хотят строить вместе с Китаем. Недавно стороны достигли консенсуса о ее создании, вскоре ожидают подписания соответствующего соглашения. Станцию построят в несколько этапов. Создание объекта должны полностью закончить к 2035 году. Всем спасибо за просмотр.